Друзья, всем привет! В этом видео мы проведем с вами полную торговую сессию. Буду я полностью, максимально подробно объяснять свою стратегию и свой анализ. Такие видео на самом деле очень полезные. Самое лучшее время для таких видео – это смотреть их до торговли. Обычно, знаете, мне вот подписчики пишут, я смотрю твои видео с твоей торговли онлайн, и у меня получаются плюсы. Вот это меня очень вдохновляет, мотивирует делать такие видео. И сегодня мы ни на что не будем отвлекаться и будем торговать нашей стратегии по пробитием уровней все как обычно давайте с вами начинать Итак, я уже вижу ситуацию давайте быстренько рассмотрим ее главное не упустить момент зайдем вниз на 10 минут подготовим сразу же перекрытие и давайте я вам буду объяснять вроде бы есть здесь у нас консолидация есть здесь уровень поддержки область поддержки по логике нужно от него отскакивать, но мы заходим на пробитие, и давайте с вами разберемся, почему же мы здесь зашли. Для начала откроем часовой таймфрейм, эту валютную пару я проанализировал до того, как начал записывать видео. Смотрите, что мы видим на часовом таймфрейме. Видим естественно тренд на повышение, это на часовом. Присутствует восходящий тренд, и цена ходит в каком-то определенном диапазоне. А цена ходит от уровня к уровню, насколько мы видим. Видим здесь отскок от уровня сопротивления от трендовой линии. Вы спросите меня, каким же образом я это проанализировал и зашел на 10 минут, когда я анализирую часовые тайфреймы. Часовые тайфреймы мы берем за основу, чтобы определить потенциал движения цены. Какой у нас в данном месте потенциал движения цены? Поскольку цена ходит в каком-то определенном диапазоне, то логично предположить, что этот диапазон продолжится, и цена пойдет дальше на понижение. При отскоке от уровня сопротивления Прошу также обратить внимание на формации свечей Вот эта вот формация в данных условиях мне говорит о том Что цену будут толкать на понижение А это именно комбинация свечей Вот такая комбинация свечей Эта комбинация говорит нам о том, что цена стоит в консолидации А потом, а далее вот эта вот свеча мне говорит о том Что цену пытались подтолкнуть на повышение Но у покупателя ничего не получилось И цену вытолкнули с этого уровня Образовался у нас паттерн, который указывает на понижение. Далее, прошу обратить внимание на область поддержки. Давайте все это сотру. Здесь находится у нас область поддержки. Мы видим, что цена ее тестирует. Чем чаще цена здесь тестирует уровень, тем выше вероятность пробития. И поскольку цену здесь столкнули на понижение, усиленно, то по инерции она может пробить этот уровень. И движение в диапазоне у нас продолжится. До трендовой линии поддержки Надеюсь это все понятно Учитывая все эти данные условия, учитывая э, нашу тенденцию, наш диапазон Учитывая паттерны, учитывая тестирование уровня Мы можем предположить, что сейчас, именно сейчас произойдет пробитие уровня поддержки И мы зашли на это пробитие Почему же именно на 10 минут? Давайте откроем 5 минут тайфрейм Смотрите, что у нас на 5 минут тайфрейме а, Здесь четко видел диапазон движения цены Консолидация а, И паттерн, который был на часовом тайфрейме Смотрите, здесь область поддержки у нас находится. Здесь находится область сопротивления. А произошел ложный пробой этой области. Далее цена вернулась в диапазон. И по моим наблюдениям, после ложного пробоя а, в конкретном диапазоне происходит истинный пробой в другую сторону. Если у нас подходящие условия для этого есть. А подходящие условия у нас для этого есть. Мы это все рассмотрели на часовом тайфрейме. То есть цена а после ложного пробоя пошла на понижение. Опять же ушла какую-то коррекционное движение в консолидацию и продолжила свое движение вниз. По моим предположениям, по моему опыту, после ложного пробоя, если цена подошла уже к уровню поддержки, то она уже не дойдет до уровня сопротивления, а продолжит свое движение на понижение и произойдет смена тренда. Здесь это все понятно. Естественно, безопаснее зайти на более большее время экспирации, но а я уже сказал, что если цена подойдет, подойдет к уровню поддержки, то вероятнее всего в этот момент произойдет пробой. Следовательно, больше ждать, в принципе, не обязательно Цена подошла к области поддержки И в ближайшие 2, 3, 5 свечей произойдет пробитие В этом видео, ребятки, мы рассмотрим с вами, скорее всего, только одну ситуацию Но максимально-максимально подробно Вот как я сейчас объяснял Возможно, зайдем также на вторую, посмотрим а Я это пойму по длине видео Чтобы вы долго не сидели, чтобы видео не затягивать Естественно, я дорожу вашим временем Посмотрим по ситуации Смотрите, остается 30 секунд Перекрытие мы готовим Я использую систему от 1.3.9 То есть с каждым разом увеличиваю в 3 раза Но максимум у меня 3 ступени Также я могу торговать фиксированной суммой Но для этого нужны более четкие, более хорошие ситуации и более лучшие точки входа В данном месте я просто следую за ценой если что, я могу перекрыться Сделочка у нас заходит в плюс Но мы с вами продолжаем, поскольку пробитие еще не произошло Давайте подберем время экспирации. А, возможно, у нас есть какие-то паттерны. Окей, у нас есть паттерн. Заходим вниз на 10 минут. Смотрите. 15 минут тайфрейм. Видим здесь увереннейшую свечу на понижение. А до конца жизни следующие 15 минут свечи остается 10 минут. Мы рассчитываем на еще одну уверенную свечу вниз на понижение. Или, по крайней мере, минимум на пробитие уровня поддержки. То есть в данных условиях вот эта вот свеча указывает мне а, на движение вниз, на импульс вниз. Вы можете сказать, к примеру, вот у нас тоже уверенная свеча на понижение. Почему же здесь не было пробития? Поскольку условия не подходящие. Еще раз напоминаю условия. Ложное пробитие, движение вниз, а уверенная свеча, заходим на понижение. И, ребятки, насчет тайфреймов. Просматриваю я все тайфреймы до часового, в основном. Если я нахожу какой-то паттерн на каком-то таймфрейме Я, естественно, на него обращаю внимание Если не нахожу, перемещаюсь на другие таймфреймы Вот, как видите, у нас происходит импульс вниз Пробитие уровня поддержки Остается 8 минут, мы с вами ждем И, ребятки, все таймфреймы взаимосвязаны Поэтому нужно учитывать все таймфреймы Нужно учитывать картину общую А картину на 5 минут тайфрейме, картину на минутном таймфрейме, на 15 минутном все это нужно учитывать по возможности. Все таймфреймы могут дать нам какие-нибудь подсказки для движения цены, для захода в сделки. А если кто-то вам говорит, что, э, например, как ты заходишь в сделку э, на 5 минут, если ты смотришь часовой таймфрейм. Ребятки, мы смотрим общую картину. Мы смотрим потенциал движения цены. Мое мнение, что часовой таймфрейм это самый-самый важный таймфрейм в бинарных опционах. Именно на него стоит ориентироваться во всех ситуациях. Мы на часовом смотрим потенциал движения цены и следуем за ценой уже на более мелких таймфреймах. Вот на часовом мы определили движение вниз, потенциал движения вниз, перешли на пятиминутный и следуем за ценой. Просматриваем точки входа, просматриваем время экспирации и так далее. Поэтому, ребятки, запомните, важно учитывать все таймфреймы. А как минимум 3 таймфрейма. Я буду говорить, говорить, пока сделка идет, чтобы принести максимальную пользу. Допустим, вы выбрали часовой таймфрейм, 15-минутный и 5-минутный. Вот такие три таймфрейма вы можете использовать. Или же часовой таймфрейм, 5-минутный и минутный. Из заключать сделки на 3 на 5 минут. Но важно ориентироваться в пространстве, ориентироваться в графике, чтобы вам можно было использовать перекрытие. Вы должны быть уверены, что на больших таймфреймах цена пойдет именно в вашу сторону. И на основе этого можно уже... Заключать прогнозы, делать прогнозы на более мелких тайфреймах. Ну, надеюсь, я все максимально подробно вам объяснил. Давайте теперь дожидаться нашей сделки. Как видите, у нас уже пробитие произошло. Вот у нас область поддержки. Произошло пробитие. Сейчас может произойти ретест данного уровня. У нас остается 4 минутки. Если произойдет ретест, наша сделка закроется в минус, то мы опять же это все отработаем. Если эта сделка закроется в плюс, то мы заканчиваем на сегодня. Итак, друзья, остается одна минута. В принципе, ретест у нас произошел. Давайте откроем минуту тайфрейм. Здесь находится наша область поддержки. Ретестик. Сейчас ожидаем движения вниз. А если же движение вниз не произойдет, если произойдет импульс вверх, мы с вами перекроемся. Все вполне логично. Дожидаемся конца сделочки. Остается буквально 36 секунд. После пробития обычно цена повторно тестирует уровень. Так что здесь все вполне ожидаемо было. Дожидаемся. Открою 5 минут тайфрейм. Сделочка у нас заходит в плюс. Все прошло ровно по нашему анализу. Давайте перейдем на 15 минут тайфрейм. Помните насчет свечи. То есть после уверенной свечи вниз, в данных условиях, мы рассчитывали как минимум на пробитие. А, а как максимум на уверенную свечу на понижение. Уверенность свечи не произошло, Мы словили наш минимум, наше пробитие. И все прошло шикарно. Я вам максимально подробно объяснил эту ситуацию. Максимально подробно объяснил все, что я здесь увидел. Надеюсь, это вам очень помогло. На этом данный видеоролик подходит к концу. Обязательно поставьте этому видео лайк, если это видео было для вас полезным. Подпишитесь на канал, кто еще не подписан. И нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие полезные для вас видео. Обязательно пишите в комментариях ваше мнение ваши эмоции, ваши отзывы, вашу обратную связь. Для меня это очень важно, ребят. Вы меня очень мотивируете. Требуется очень много сил для того, чтобы делать видео каждый день. Поэтому буду рад любой обратной связи. Всем желаю всего самого наилучшего. Всем профита. Побеждайте, друзья. И всем пока.